вечер, день, ночь, не знаю, что у вас там, тема сегодняшнего онлайн-гадания, таро расклада кто вы? сканер личности, плюсы и минусы, первое, второе, третье, четвертое выбирайте любое, времечко в комментариях я поговорю с теми, кому это интересно, дорогие мои сегодня мы будем рассматривать плюсы и минусы и мужчины и женщины, соответственно на каждой позиции будет и мужчина, и женщина и мужчина, и женщина, и мужчина, и женщина все, давайте, я думаю сколько-то, если что, ставьте на паузу, если что, у меня здесь стрим Поэтому мы это все записываем на стриме, поэтому все окей. Вот, поэтому, да, дополнительно просто к стриму и дополнительные вопросы могут, кстати, задавать у нас тут спонсор. Поэтому присоединяемся к спонсорству и к стриму нашему чаепитию. Поэтому, вот, давайте, я думаю, все все загадали. Что-то переживаю, я давно личности не смотрела. <свят> ну, правда, что-то давно-давно не смотрел. Вот что не смотрел, то не смотрел. <свят> Нет, это как бы у меня хорошо получается, но вот прям давно не смотрела. <свят> Ладненько, отучился уже. <свят> я, я вижу то, что вы пишете. Я понимаю. <смех> Ладненько, давайте сканер личности. Кто вы? Здравствуйте, кто у нас? Давайте с женщин начнем. Начнем с женщин. С дамадам. А, Здравствуйте. А, В начале женщин. <смех> а, туз десятка влюбленный императора. Король, король кубков и паш Пентаклей. Люблю его, люблю его, да не могу себе, себя, да изнеможения. я. Ну что здесь у нас сердце страдает? Туз Пентакли десятка. Страдает скорее не сердце, а разум. По такому сочетанию. Влюбленный, любит, не любит. Ну что же хочет от меня молодой человек? И как он себя ведет? А кто-то здесь, возможно, просто немножечко расстался. Короче, вот. Окей. Переосмысление отношений здесь по большей сути э, идет у дам, мадам, мужчину. Ну, ладненько. Давайте. Э, здравствуйте, кто выбрал голубой вариант даму, дама. Кто здесь дама? Кто она? Плюсы-минусы. Давайте плюсы дамские тут и минусы дамские. Минусы две карты. Ухухухуху, у нас в плюсах дьявол, а минусы королева жезлов, шестерка пентаклей, гаечные ключи, да. ключи. Ладненько, давайте. Дьявол у нас плюсы, что? Ох, ты, ёшкиш. иерофан шестерка кубков. Так, в минусы давайте посмотрим. Давайте подумать. Девушка не в хач девушка у нас тут вот, очень большой хороший нюхач очень хорошо разбирается во многих вещах в ее жизни в психологии людей как все устроено вот здесь реально какой-то некий своего рода механик либо механик чужих отношений либо механик своих я бы не сказала что здесь какой-то мозгоправ психолог но этим тоже может попахивать то есть здесь я бы сказала четкое по жизни понимание что куда нужно надо кому что нужно в этой жизни может я так думаю даже и насквозь немножечко так сильно даже и просматривать человечка другие человеческие взаимоотношения ну как видит я бы сказала больше в корень зрит этот человек дьявол десятка мечей пятерка мечей я бы немножко от пятерку в десятку я бы его не пере переиграла так как это плюсы то есть для себя какие-то выгодные условия выгодные вещи видит то есть вот именно я бы сказала больше. Все равно по делалу в начале зрит немножко в корень, в клуб проблемы, в суть проблемы, во все, ну, разбирается. Может быть даже и как, если какие-то, допустим, неординарные там способности, неспособности, даже простой человек может исключительно для себя в своей области разбираться и идеалити просто. Идеалити разбираться в своей некой области. Здесь именно какое-то четкое понимание того, что можно и того, что нельзя. Я бы сказала, дьявол с арафантом, десятками мечей, шестерка кубков. Я бы сказала, возможно, также девушка, женщина пережила некоторые моменты на своей собственной шкурке, машкурке какие-то вещи, что в принципе знает, о чем она говорит, и знает, что она может нести в мир. То есть здесь как вот зрящая в корень дама-мадама, понимающая все на свете, также если не зрит, то, соответственно, разбирается в своей области очень сильно идеально. То есть не придерешься. Ну, то есть мастер своего дела тоже может очень сильно отыгрываться, так как здесь очень сильно видно, когда человек видит какие-то вещи, которые правильные, неправильные, то, соответственно, человек может и делать какие-то нормальные вещи, к этому, чтобы добиться результата. Соответственно, я и сказала, что человек может являться неким профи в своей, же, в своей области. Вот здесь как-то да. Я бы не сказала, что легко здесь удается. Возможно, просто вот как-то зрящая дама-дама зрит в корень. Проницательность тоже может отыгрываться, в принципе, по, -по, -по коле режущим, по пятеркам, по башне, по десятке. Сочетание более-менее с положительными картами может указывать на проницательность человека. Ну, проницательность может быть тоже в минус идти, но и также в плюс. Ну, ну, ладно, это такие технические такие Детали, но я бы сказала больше так Шестерку кубков -ку -ку -ку здесь больше как сглаживать Некий момент именно проницательности И поэтому она ну, немножечко даже положительна Поэтому я положительно так и сказала Вот <связь> <связь> <связь> Все а, да. Ну, девушка может Давать задуматься даже Другим людям над своей жизнью То есть как-то вот как, отель, как сказала, так все замолчали Да <связь> Ладно, давайте кто. Э, так, минусы. Минусы, минусы, минусы, минусы. М минусы. Король, королева жезлов. Шестерка пентаклей. М -м, повешенный. Паш э, пентаклей. Девятка жезлов. Перебор. Перебор дорогие мои как так как человек взрит в корень человек очень сильно может давать много себя много советов может навязываться может очень много для жизни делать но это вообще не нужно то есть я бы сказала именно королева жезлов может э делать из себя жертву я бы не сказала манипулировать но я но я не исключаю все равно какой-то такой момент, если взаимодействует, то это как вариант возможно, но здесь именно повешенная девятка жезлов ну, не соответствует особому манипуляторству, то есть через жертву, да, допустим, когда там ругаются, вот, меня не любишь, все, все, я, я что-то сделаю, но это вряд ли. не скорее, перебор себя, навязывание. Uh, Мое мнение должно быть услышано. Я должна быть первой. Здесь может немножко до одоре как-то, до одоре немножечко как-то быть. Ну, это то же самое, что хорошие ученицы. Ну, как же такая сейчас черта, как... Гордыня, вот. Здесь может очень сильно проигрываться гордыня у других, у людей, у девушек. Очень сильно, и это очень сильно бьет по шейке окружающим, я думаю, и человеку самому. То есть здесь гордыня чистейшей воды. Я не я. Я самая лучшая. Я должна ко всему стремиться. Должно все получаться, как я сказала. Иначе никак. Я должна быть почему-то для некоторых здесь могут как проигрываться, как отличница. То есть королева жезлов в сочетании с Пажом Пентакли, как отличница. Идеалистки. То есть идеально должно быть в жизни. Стремя... Возможно, также стремятся к идеальности во внешности. Здесь тоже может проигрываться по шестерке, по королеве жезлов, потому что королева жезлов это девушка, которая вот выставляет себя также на показ, она очень сильно связана с большим количеством людей, с обществом, есть также, здесь неважно я не вижу, чтобы вот королеве жезлов обычно присвоено какое-то чужое мнение, но здесь наоборот, здесь гордыня но ну, обычно у королевы жезлов, а здесь вот такой момент минуса то есть здесь чистейший момент гордыни, все Да, ну типа ради людей, вот вот а, а, а людям это не надо, допустим, как в повешенном, если вот такой момент, то есть делать из себя какую-то жертву и во всем, это, это, это возможно, но я не думаю, что человек этим пользуется, ну попажу по девятке, но нет, немножко я не думаю, чтобы человек все равно пользовался. Да, здесь вот сама, сама с усами, здесь не пользуются, здесь я не вижу, чтобы человек показывал какие-то вот я-страдальцы, ни в коем разе, здесь наоборот как-то, наоборот скрывает какие-то такие моменты, все равно по пажу Жезлов и по четверке Пентакли как-то скрывает больше, необычный тут паж Жезлов, поэтому нет, если что. Здесь оболь... скрывает недос... это недостойное какое-то поведение для этих людей быть какими-то жертвами. Вот, они вот до последнего, до, до, до, до, до, до, до красна загорятся и вот не пискнут. Здесь какой-то такой момент. Поэтому, дорогие мои, я думаю, да. Нет у нас у этих... Нет у нас всяких вопросов от этих наших любимых спонсоров, поэтому давайте погнали далее. Ну вот какие-то такие минусы интересные я бы тут сказала. Да, ну, также женщины могут быть очень сильно требовательные, кстати В принципе, по шестерке, по королеве жезлов, по и по девятке То есть требовательные каким-то вещам Я не уверена, что совсем слишком Здесь повешенность все-таки Повешенной немножко, я бы сказала, здесь сглаживает какую-то характеристику королевы жезлов То есть не совсем она и такая тут, и как бы яркая и тому подобное То есть именно, я бы сказала, что повешенный сглаживает какой-то такой момент Но здесь требовательный человек может, с характером. Может, еще обледенить, еще <свят> литку добавить. Поэтому вот здесь, ну, ну такая есть момент строгости. Строгости все-таки здесь. Элемент строгости. Вот такой немножечко минус. Э, все, дорогие мои. Ну, вот, короче, как-то так. Вот, да. Ну, какие-то такие минусы, плюсы этих, да. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал у нас мужчину? Либо мужчина самого себя, кто вы? Плюсы, минусы. Плюсы, плюсы, плюсы мужские. Плюсы, плюсы, плюсы здесь мужские. И минусы, минусы здесь мужские. Плюсы тройка жезлов. Минусы луна. Ёшкин матрешки. Ну, давайте смотреть. О, как. что-то прям взяла -то. Рерик, Болик, Анаболик. Поэтому так. Дурак, шестерка пентаклей, двойка Жезлов. А в минусах у нас Луна, пятерка, девятка. Приплыли с девяткой, особенно с пятеркой. С девяткой Пентакли, пятерка Мечей. Это очень сильно приплывание. Так, императрица Колесница. Ну, так, завышенные требования могут быть еще раз. Но я бы здесь сказала несколько минусов. И я не. Ну, ладненько. По такому сочетанию уже бы несколько. То есть и так, и так, и так проигрывается. Ладненько, тройка жезлов. Давайте. Дурак. Шестерка пентаклей, двойка. Двойка, тройка жезлов. Я бы не сказала, что здесь присутствует большая сильная наивность. И какое-то некоторое легкое отношение в жизни присутствует у, у людей. То есть здесь есть такие интересные преимущества. Сейчас. Дайте еще одну карту. Башня. мужчина возьмет себя в руки, то он больших высот может достичь. Я бы сказала, что здесь люди, как и женщины, здесь непроницательность играется. Здесь играется больше как направленность своих сил. То есть мужчина умеет, я бы сказала, отдаваться полностью какому-либо делу, какому-либо действию, которое происходит в данный момент, в данное время. Я не думаю, что мужчина может быть одним и тем же в 24 на 7. Здесь мужчина может быть разный. Немножко такая раздробленность, я бы сказала, по сочетании дурака, перед, после, и за ним колесо, и башня. Человек может быть разным. Человек не может быть здесь оди, оди, одним и тем же. Человек, кстати, адекватный у вас. Если кто загадал на человека, а человек адекватный. <laughs> человек адекватный даже вот несмотря на башню. Здесь бы я сказала, именно такое, такая башня шестеркой Человек грамотный в своей жизни, знает, куда, какие действия надо сделать. Я думаю, что человек добивается больших высот по этому варианту. Здесь они никчемные люди ни в коем разе, и работают они на приличных работах. Либо работают те, теми... Э э э теми профессиями которые они хотят и которые они для себя выбрали здесь умеет направлять некую свою энергию в русло постепенно добиваясь своих собственных целей и нужд поэтому я бы сказала больше так может, он также легче относиться к некоторым ситуациям в жизни. Почему-то легче. Некоторые даже, я думаю, бывают претензии к этому человеку, а почему-то так легко к этому относишься. Ну, потому что человек знает, человек больше... Он знает, куда направить энергию, он знает, что надо сделать в данный момент времени, он это делает, и он делает это вовремя. Вот что самое интересное, здесь тройка жезлов, шестерка пентакль, ну вот здесь башня с с рыцарем Пентакли. Здесь именно направленное действие туда, куда я скажу, что я хочу сделать. Тут правильно рассчитывает, правильно у него голова даже работает. Поэтому здесь адекватный, в принципе, человек. И он может легко относиться к жизни, дабы он знает какие-то шаги на несколько ходов вперед. Я думаю, вот здесь вот, вот больше какой-то такой момент. Да. У него даже несколько вариантов всегда. Плана, план А, план В, наверное, какой-то такой момент. <свят> Если не отыгрался, то значит отыграется в Б. Ну, здесь какой-то... Я бы не сказала шахматист, а вот на несколько ходов вперед очень сильно просматривает. И вот именно башня, вот здесь непроницательность. Я бы сказала, больше расчетливости, больше понимания того, что надо сделать в данный конкретный период. Времени. То есть здесь, а, возможно, также резкая, резкая смена обстановки для человека нормальна. То есть человек может быть, еще раз говорю, разным. Ну и, соответственно, негативы я здесь не исключаю, а он здесь он очень такой яркий. Вот. какой-то такой момент. Давайте дальше. Давайте дальше. Луна, пятерка жезлов. Ой, пятерка... Мечей, Девятка, Императрица и Колесница. Ну, дорогие мои, ну сразу завышенные требования к жизни, завышенные требования ко всему. Также может немножко, вед, но не ведать, что иногда творит. <завы> иногда здесь человек может пребывать в неких, кстати, могут быть фобии разного рода по Луне. Обычно и по пятерке, ну, проигрываются, типа, следят, типа, еще прослушивают. Тоже может проигрываться разного рода фобий, разного рода страхов э, над другими людьми. Но здесь еще бы, я бы сказала, к девятке пентахлей его заботит очень сильно э, состояние и благосостояние. Возможно, какие-то фобии, что на меня охотятся, там, дамы, дамы, дамы, все дела. Здесь тоже могут проигрываться какой-то такой момент. Но я бы сказала, фобии именно охотятся, да, мада если человек добился высот. А так как человек здесь добивается высот, то человек может также и бояться за свое, а, то, что он нажил. Вот. Здесь очень сильно боязен за то, что вот-вот я здесь сделала, кто-то хап, сожрет и уйдет. Вот. Здесь такие какие-то страхи, фобии касаемо денег, касаемо то, что женщина какая-то такая, что она его обманет, что на самом деле все женщины не такие. Здесь, здесь может такое проигрываться же на ненавистничество, но если только человека очень сильно предали. То есть здесь, возможно, также здесь как минус могут может и непонимание женских каких-то вещей, допустим, женщины в целом. Также завышенное требование о том, какая должна быть женщина, и то, как она должна зарабатывать, и то, как она должна вообще, вообще какой быть. Возможно, я бы сказала, завышенные Почему? В луне некоторое непонимание. По пятерке мечей а здесь женщина с, коло, с, ну, с колом в руке, то есть какая-то определенная позиция, непонимание, определенная позиция, потом девятка пентаклей денежная, императрица и колесница какая то достижение именно женское. Поэтому вот я бы сказала, что женщина должна быть вот какая-то такая, не знаю, прям. Герцогиня и богиня также может опасаться женщин, либо их ненавидеть, но в зависимости от того, с какая женщина и что она сделала. То есть здесь, возможно, ненависть очень сильно лютая к женщинам. Также просто страх их в одном лице. В одном лице. Поэтому вот здесь вот как-то так. Боясь за свое имущество. Да, здесь тоже может быть. Да. Но здесь я бы сказала больше какой-то такой момент. Ну, жена ненавистничества, это когда, если женщина очень сильно была бы в его жизни, и которая бы сделала ему там неимоверно больно. Я, я не думаю, что человек злопамятный, но я не исключаю такие вещи по пятерке, в принципе. Я не исключаю, но такого особо прям яркого, выраженного я не заметила особо. Человек злопамятный нет, особо нет, но это может проигрываться ну в малых наверное, дозах. Обидчивый, ну может. Ну, даже обидчивость мало. А не обидчивость нормально. 8 кубков пятеркой с императрицей, да. В роли в роли я не я это буду. Кстати, могут быть женские черты. Могут вытягиваться, если, если вам не нравятся женские какие-то черты мужчины, мужчине, либо что-то такое мягенькое, в этом мужчине может это быть выраженным, но я не думаю, что это как был бы приоритет. То есть какие-то женские черты, возможно, во внешности, возможно, в голосе и тому подобное. Если для вас это минус, то минус, то если плюс, то, соответственно, плюс. Но здесь просто как человек, в принципе, может таким просто присутствовать немножко. От мамки зависим, да? Маменькин. Ну, я бы не сказала маменькин. Здесь все-таки по луне, а потом у нас под конец у нас императрица. То здесь не маменькин. Здесь, скорее всего, самая интересная личность, но не особо маменькин. Но расстраиваться-то можно. Расстраиваться могет, умеет, практикует. Поэтому вот, короче, какой-то такой момент. Вот. Все, дорогие мои. Я думаю, всем все-все. И поэтому давайте далее. А, давайте дальше. Здра... Здравствуйте, кто загадал на фиолетовую дам-мадаму? Фиолетовую даму-мадаму, кто вы? Плюс-минус. Возможно, просто на женщину. Давайте посмотрим, кто вы. Давайте плюс. Не новые часики, нет, не часов здесь нет. Так, плюсы, минусы фиолетового вот там. Плюсы, да, мой. уж читают много. Минусы. А чечи, а чечи, Давайте плюсы. Пятерка кубков. Надежда умирает последняя. Ну, пятерка кубков, если что, всегда Надежда умирает последняя. Здесь как плюс. Ну, давайте посмотрим, какая у нас тут русалка. Минус. Королева кубков, тускубков, король У-у-у-у, Дорогие мои, здравствуйте, вампирши мои. Самые вкусные мои вампиренушки мои. Вкуснявые. Давайте посмотрим вас. Ну, прям здесь просто как вампир. А если у нас женщин, то вампирш. Кто вы? Ой, плюсы, плюсы, еще кубки у нас в плюсах, пятерочка. Рыцарь кубков, рыцарь пентаклей в плюсах. Ой, любим, как в последний раз, отдаемся любви, как ни в чем не бывало. Эмоции бьют через край, че в минусах, че в плюсах. Вот здесь все вот какое-то интересное. Вот это то же самое, да, вот прям русалка чистой воды, Такая вся невинность. Мы можем невинными глазами на все происходящее смотреть. Да, мы понимаем, наша, наша, также здесь какие-то люди. А, кстати, у девушки могут быть и даже некие э, какие-то, но ну, не предрассудки, установки. Вот здесь я бы сказала больше установки. Все-таки если так в плюсах, то установки. В минусах был бы предрассудки. Поэтому вот. Установки в жизни, как она должна быть, строиться. Также, соответственно, хорошие здесь творческие личности. Я бы сказала, творческие личности по сочетанию рыцаря кубков с пятеркой кубков. То есть здесь очень чувствительные, очень чувствительные дамы-мадамы. Очень изоркие глаза, очень изоркое чутьё очень-очень сильно, поэтому и колесница. Соответственно, здесь хорошие ораторши, соответственно, хорошие люди, которые могут выступать, как-то вытаскивать эмоции из себя, показывать это людям. То есть здесь хорошее также некое воображение, тут тоже неплохое все-таки по такому все-таки сочетанию пожа с рыцарем чаш. Вот, кстати, очень недотошные, а и не целью. Целеустремленность здесь есть. Ну, докапываются до всего. Докапываются вот как-то до истины, до глубины души. И вот они, я думаю, что они и сами могут это все передать очень сильно и красиво. Вот. Ну, а здесь не совсем оторванная женщина от реальности, ни в коем разе Здесь у нас рыцарь Пентакли Здесь женщина-то, она понимает, куда она отрывается, и за что, и почему <сёк> Поймите, которая, если в отрыв-отрыв, она здесь может уйти Но это совсем, это другая история, это немножко минусы, это другое А вот здесь, понимаете, она хорошие стихи, хорошие сказки Хорошие как-то изъясняться, хорошая речь, диалоги Интеллектуалка, да но и при этом есть какой-то такой шарм и упуяние у этих дам, мадам. Они могут цеплять за самое живое и за неживое. Если не живое, то все равно цепану оно живет. Вот здесь какой-то такой момент вдохновения музы. причем она, возможно, для других и для самой себя. Вот здесь такая вот некая целеустремленность. Да, все-таки по рыцарю, по и по колеснице, да. Но в сочетании все-таки с пятеркой чаш, я бы сказала, здесь как какой-то момент ожидания, принятия. Кстати, умеют прощать также некоторые. Не все вещи, я не думаю, что все. Не думаю, что все, но многие как-то больше принимает, кайфует, знает, как знает, как надо что-то сделать. Вот именно какое-то разбавление всей массы каким-то неким весельем и шармом, и теплотою. Вот. Ну, я и, и здесь, соответственно, она дружит с головой, не переживайте, здесь не такая фантазер ты меня называла, ни в коем разе. Здесь фантазер, но при этом с мозгами. Давайте так. Дорогие, да, если мужчина пойдет, ну, наверное, любить как по последний раз будет. Давайте далее. Минусы у нас. Минусы та покупал, даже. Туз кубков, королева чаш и король жезлов. Дорогие мои, когда человек расстроен Это самое худшее, что вы можете Увидеть, когда женщина Это что-то не нравится Что-то не так, здесь слишком может быть Плакси-бакс по тузу-кубку Слишком все мы принимаем Вот как эта женщина близко к сердцу Мы можем разыгрывать Драмы, сцены, мелодрамы Девчонки, вот здесь именно Такого типажа и немножко Это все-таки в минус, но здесь Кушание мозгов, кушание какими-то Моментами здесь очень сильно ну как-то надавливать на все больное. Здесь да, мы могут. Да, мы могут пить как этот мужик, кровушки еще той. Пожалуйста, ну давайте адекватно относиться, я надеюсь, к этому раскладу. Потому что, ну, ну, ну, а то сейчас это. Просто принимайте близко к сердцу, возможно, немножко нуете, возможно, немножко плакса, возможно, немножко все, у вас катастрофа в жизни, все, он не позвонил, все, пошла. Я. Он не любит меня. Но здесь какой-то такой момент. Ну, давайте, преувеличивать здесь способны. Ну, спас... Ну, давайте. Да способны! <с> ну, способны вы еще очень сильно делать больно. Девчонки здесь... О, поэтому вот я и сразу говорю, что самое страшное. <с> это вот она в расстройствах. Это самое ужасное, что вы можете видеть в своей жизни. Мужчина, держите. <с> держите. <с> да, вы тоже держите, а то, а то печально. <с> Порой бывает. Ну, ладно. Ну знает, ну вот знает, драму разыграть умеет, вот умеет, могет и практикует, куда же я без драмы, везде должно быть напряжение, везде должно быть от меня хотят, все должно быть чисто по чести, вот здесь какой-то такой момент, я сама себе барыня, но при этом вот-вот-вот-вот так, да, вот здесь вот минус именно вот разыгрывания драмы, Манипуляция. Здесь, ну, манипуляция больше на ощущениях. Ну, кровушки могут попить. Ну, это вот вкусные им кровушки попить. Ну, вот, вот самые злющие женщины, которые мстявые, это поедут. Но они могут отомстить, не балуйся. Все-таки по семерке, по королю жезлов. Если обидишь, вот сразу беги, меняй адрес и тому подобное. Дорогие мои, если вас описывают, то, пожалуйста, вы, ну... Адекватнее, ну, это же, ну-ну-ну, так-то, ну-ну-ну. Ну, потому что вот эти женщины могут очень принять, близко к сердцу, могут обидеться и отписаться. И отписаться. Поэтому здесь, короче, так. Вот. Да. Да, да, да, да, да, да, да. Все, дорогие мои, ну, я думаю, конечно же, я думаю, здесь все. Надеюсь. Надеюсь, что все. Классненько, прикольненько, прикольненько и здорово. Давайте далее. Ух, любительница драмы. Ну, это прикольно. Ну, а, ну, а что? Ну, бывает. Ну, бывает. Ладно, давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал мужчина, Мужчину, либо на себя сам мужчина, либо на мужчину. Кто он? Плюсы, минусы. Плюсы мужские и минусы мужские. Еще за минус такой. Что за минус такой-то у нас? Такой пальчик-то интересный. Двойка Пентакли и ты. Ешкин, Макарешкин. Чудак, за которым можно пойти хоть в вагон, не в воду, да? Разумная вещь, я так понимаю, говорит. Может образумить любого, но это интересно. Ну, что у нас здесь? Ладненько, давайте, по минусу уруру. Давайте здесь у нас... Здесь у нас королева мечей, правосудие, двойка пентаклей, шестерка кубков... Дайте шестерку. Дайте одну, одну, одну. А-а-а! Мужчина, кстати, также здесь, как и женщина, очень хороший уратор. Ну, то есть очень могут сподвигать на какие-то вещи. То есть он, я не, я не уверена, что душа компании. Здесь это может отыгрываться. Но здесь вот я бы больше бы сказала, он может говорить на массы. Он может говорить в суде, он может быть юристом, может какие-то вещи, может просто хорошо изъясняться в обществе. Я бы сказала больше так. То есть здесь публичная больше личность, которая знает, как надо себя подать и тому подобное. Но за ним могут пойти многие. Может, что самое интересное, чудак, который, за которым хочется пойти, ну типа такого момента здесь есть. Также здесь есть, если в творчество, то можно заслушаться. Если, да, вот то есть вот этого человека хочется видеть, хочется слушать, к нему хочется тянуться. Есть здесь все равно некий момент предводительства э, все-таки, но э, больше он неявно выражен, неявно выражен, но он присутствует. То есть, если правда человек творческая личность, то его хочется стихи, допустим, слушать. Если он говорящая, допустим, ну, как, как, не знаю, учит чего-то, да, то он также его можно заслушаться. Но здесь вот я не могу сказать, что учит, либо творческая. Здесь не об этом. Здесь я просто как привожу некий пример того, что, в принципе, человек разумный просто вещи глаголит просто нормально изъясняется, нормально рассказывает, что-то нормально просто делает. Потому что у нас по правосудию, по двойке Пентакли, он знает, что надо сказать вовремя. Он знает, что надо как-то решить. Я вот думаю, что вот с бездействием немного траблы. Немного траблы могут быть вот здесь. Действия все таки к такого момента, они немножко вдали. То есть человек также очень сильно разумный. Человек также соединяет разумность свою с какими-то... То есть он также может быть и чувствительным, и холодным одновременно, так как у нас как королева такая меча интересная. То есть он можно жарко выказывать какие-то свои, договариваться и тому подобное, вот шикарно может объясняться и может также быть холодно какую-то вести беседу, то есть я не могу сказать, что это, что это человек одного лица, здесь я бы сказала даже их возьму как, как вариант несколько, все равно как вариант несколько, все равно как такой королеве мечей. Как с жаром может рассказывать, но какие-то холодные вещи. Вот здесь тоже может такое проигрываться. Но здесь очень хорошие вот, вот, вот слова. Здесь это, это вот, это, это, это такой, это плюсик. <плюс> плюсик это его слова. Плюсик – это его речь, плюсик – это то, то, что он… Не, я не вижу, чтобы особо стеснялся, возможно, какие-то стеснения присутствуют, либо внутренние комплексы, но здесь он старается выйти, он старается быть лучше, он понимает, к чему надо идти, и надо идти именно к свету, а не к чему-то такому иллюзорному, непонятному. То есть он, он знает суть вещей, он знает, не знаю, то же самое, что плюсы-минусы, глутаматы и тому подобное, ну как в на этикетке рассматривать, если… То есть вас Возможно, как следящий за, как диетолог тоже может какой-то такой момент быть. То есть вот следящий за чем-то, возможно, также за питанием, ну тоже может как проигрываться все-таки. Знает, что важно, знает, что хорошо и знает, что, конечно же, не очень. Вот какой тут такой момент. Ладненько, давайте дальше. Э -э давайте дальше. Минус минус э паш Жезлов, Пятерка пентаклей. Четверка. Мечи. Я бы сказала здесь силы. Может, Хандрить, могу сказать, что может бессонница быть. Человек очень нервный. Человек очень тоже, блин, близко принимает все, все, все к сердцу. Но я бы здесь сказала больше какие-то эмоции. Возможно, нервная система ⁇ это слабенькая такая вещь и черта. То есть очень сильно может. Ну, как? быть в подавленном состоянии, либо высыхать быстро. Ну то есть намного человека я бы не вижу, чтобы хватало жизненной энергии, как будто очень сильно, я бы сказала немножечко мало. Вот. Именно вот как-то в жизненной энергии. Возможно, нервная система это вот самое такое место. Возможно, гемоглобинщик <смех> тоже можно <смех> поднять, поэтому, либо опустить, что у вас там, поэтому вот здесь больше как немного не хватает сил, немного, возможно, какие-то переживания, но здесь, скорее всего, не переживания, а больше как-то человек не любит неожиданности, возможно, проблемы с глазками. Ну, по физике, да, возможно, хиленький, либо слабенькое здоровье. Но вот какие-то такие минусы, которые не особо хватает сил. Вот я бы сказала, не особо на все хватает сил. От возраста, с возрастом, либо от природы, от рождения, я не знаю. Давайте так, я не буду это смотреть, но вот какой-то момент хиленький. Может иммунитет слабенький, может вот как чихунек, кто-нибудь рядом, он как, и все, заразилось, хотя здесь уже полно личностей, которые не заразились бы никогда Вот именно какая-то хилость, именно какая-то вот немного немощность в отношениях, вот что-то вот такое вот не хватает просто человеку, каких-то жизненных сил Да, и близко принимает, да, все к сердцу, да, все-таки да да, расстраиваться так расстраиваться в апатию, то есть и самое страшное для этого человека это, мог, это депрессивное состояние, и здесь человек может в них пребывать, депрессия, не трожь меня, отстань, я не хочу, и вот здесь вот какое-то возможно, как вот знаете, как состояние, когда вот мертвого не сдвинуть, на своем, нас, на своем настоит, все не трожь. То есть вот некий такой момент немножко одиночества и ощущение «отстаньте от меня полностью». То есть, возможно, также просто не дает себе помочь в каких-то степенях в жизни, так как он же сами с усами у нас тут же, гениальность-то присутствует, ну вот. Вот и гениальный, вот, вот я сам. Ну вот, короче, какой-то такой момент. Ну, возможно, правда, может нервная система очень сильно подшатанная будет. Да, может, может как-то срываться тоже такое возможно, если сил хватает. Но здесь вот как-то вот какое-то бессилие причем. Ну, дорогие мои, ну, не знаю, в каких уже стезях беси. <с> ну, ну, не буду говорить о таком моменте, но это очень неприятно. И при этом, ну, я бы сказала больше, как депрессия. Депрессия, скука, апатия. Самые ужасные вещи, что может случиться с этим человеком. Если он в таком состоянии, просто отойди, не троши и все, и ты будешь жив. <с> Поэтому, девчонка, девчонка, ну, вот, короче, как так. Мальчишка вот так. Поэтому, давайте дальше. Давайте дальше. Ну вот как, какой-то такой момент. Ну я бы сказала по пятерке с четверкой именно как хилость, и особенно беззащитность. Нервная система, недосып э тоже. Ну тоже недосып у меня проигрался. На полном серьезе попрошу жезл. Да. Давайте дальше. Здравствуйте. Кто выбрал красный вариант? плюс минусы. Фу, женщину кто выбрал? Плюсы, плюсы, плюсы, минусы. Давайте, плюсы, плюсы этой женщины. Может, перед зеркалом? А минусы это дам, мадам. Может, макияж? Как плюс. Ладненько. М -м -м, давайте... Плюсы. У-у-у-у! Интернационал, я так понимаю. Ладненько, минусы. Я бы сказала, вот такая владелица всея народа. Владелица вселя я народа. Ну, то есть, я так понимаю, что человек, ну как? Ну, ну, не нацист точно. Не-не-не, здесь наоборот, вот такая вот, больше как дружелюбная такая личность, которую никто не понимает. Ладненько, давайте колесница. Я бы сказала, какой-то интернационал. Может, несколько кровей. Это, как считается, плюсом, но если во внешке, да. Ладно, плюсом. Плюс. Какой здесь красивый колесниц? Ну ладно, плюс рыцарь мечей, девяточка жезлов ручка ой не пробивной человек вообще <смех> не пробивной человечек человечек я бы сказала горячий сам по себе очень сильно горячий пирожки аж в ручках могут печься поэтому здесь какой-то натиск железно ощущение ощущения драйва должна быть у женщин и она сама как некая стрела в жизни которая проносится и хрен заметишь ну да я думаю что может добиться многого в своей жизни это дама-мадама, то есть очень больших высот, либо большого положения, ну, вот я бы сказала, ну, 95%. Колесница, тройка пентаклей, девятка жезлов, рыцарь, мечей. Не, вот через все пройду. Через боль, через неприятное ощущение, А добьюсь. Вот здесь вот какая-то добьюсь у нас дама, мадама всеми путями и всеми методами. Также получается какой-то интернационал. Почему-то мне прям на это прям хочется сказать. Возможно, может, как из Армении или еще откуда-то. Либо, возможно, просто за такой народ. Но здесь нету какого-то... Почему-то мне так показалось прям сильно. Может, откуда вот именно вот... Самобытная дама-мадам Возможно, сама всему обучается Либо через это с чего-то начинала То есть именно очень много жизненных сил Жизненной энергии И понимания того, чем я хочу заниматься Карьеристки прямо отменные Если здесь не карьеристки то ну, тогда этот расклад вообще не, не про эту дам. Здесь чистая карьеристка Здесь вот-вот чистейшая добивается всего сама здесь, здесь также профи я бы сказала также в своем деле но здесь именно вот пробьюсь через все здесь очень сильный эм, порыв ветра давайте так все равно рыцарь здесь как колесница девяточка жезлов я бы сказала некий порыв прорыв сквозь боль сквозь слезы но сделаю и тому подобное а рыцарь мечей как некий не уравнителя а больше э, больше направленности в одну сторону то есть я бы сказала больше так ну то есть знает куда она идет знает что она делает это полюбасу, <laughs> по любасу вот таска да, сквозь, сквозь это сквозь все то есть и здесь также возможно ну Понимающая тоже, я бы сказала, понимающая, принимающая. Да, здесь потому что есть какие-то горькие опыты. С пульбом они есть. Здесь они прям присутствуют, они, вида девятка жезлов, тройка мечей. То есть какие-то горькие опыты она повитала в этой жизни. И это, я так понимаю, ей плюсом оказалось, что... <смех> ну, я так понимаю, может отсекать работу и личную жизнь. Это раз. Второй момент. Здесь также побывавшая в каких-то таких кровавых боях, ну, какие-то вещи были. Но это ей играет плюсом, потому что она человек понимающий. Вот, соответственно, не пробивной, но она все прекрасно понимает. И все прекрасно может чувствовать. Поэтому вот. Ну не, не, не зеленая, не, не, не ледяная такая леди-то. Пробивная, но при этом чувствительная такая. Чувственная, чувствительная, чувствительная. Больше, То есть и вот это, и вот именно ощущение. Ну, я бы сказала, девятка жезлов и тройка мечей, как ощущение, оно обостренное. Чуйка у нее. Также чуйка может как обостренно быть, но здесь не особо об этом. Здесь как все-таки, как человек, я пробивной, я понимаю, но и при этом я чувствую все на свете. То есть бывает, что пробивные и вообще им пофиг на все. А здесь не пофиг, здесь есть сочувствие. Во, вот сочувствие, во. идеалити Идеалите. Давайте дальше. Минусы, минусы. Семерка у нас чаш, девятка пентакли, королева мечей. Что у нас с деньгами, дорогие мои? Чего у нас с деньгами? Че у нас с деньгами? Чего у нас с ощущениями? Или мы в полностью в работе в гора? Здесь может человек в чем-то заблуждаться. Здесь могут быть заблуждения, здесь могут быть характерные, причем заблуждения. Также может проигрываться некая жадность. Ну, кушаешь много, либо что-то приобретает ненужное, но надо. Но также здесь какая-то ха-ха-ха, ну, все съем как-то, все сделаю, вот все мое. Здесь именно по девятке кубков и по королеве мечей возможно приобретение каких-то вещей ненужных. Ну, -то вот, я бы не сказала, что она не разбирается в средствах, но я бы сказала, что вот-вот-вот может даже перебащивать, может быть, в каких-то иллюзиях, ну, ну, может в каких-то непонятных для себя оказываются ситуациях, которые ничем благим не сулят. Я бы не сказала алкоголин, но может. <смех> но ну, может здесь как-то вот смешать то и то и это и все. И пошла. <смех> но ну, немножко семерка, все равно кубка в девятку, кубка с королевой мечей. но ну, может какие-то такие вещи делать. Не суразненькие. Ну, давайте не суразненькие решения, да, могут присутствовать в ее жизни. Не суразненькие. Вроде посмотришь, а вот сделай какой-то, ну зачем, ну как, ну вот, ну вот как какой-то такой момент, но здесь как больше неправильные решения могут проигрываться, ну какие-то затуманенные, возможно человек очень сильно много в себе и ни о чем особо не разговаривает, то есть не делится, тоже может в принципе проигрываться, именно если в сочетании семерка, такая кубка с королевой мечей. И девяткой кубков ну может какой-то момент замкнутости да возможно кстати может по поводу внешки в принципе тоже может присутствовать какие-то вещи может ну, может идеализировать какие-то вещи которые я так понимаю идеализации, идеализации не требуется Такие женщины могут пребывать как раз-таки и на раскладах и по мужикам спрашивать. Дорогие дамы мадам. Ну, думаю, что он меня любит, на самом деле не любит совсем. Здесь вот как-то запутываться. Там может. Может, умеет практикует. А у нас восьмерка и с дьяволом. Да что вы говорите? С ирофантом. Ну, под откос под все общее... Ну одобрение тоже может быть проигрываться, то есть чтобы вот все одобрили сделу, чтобы вот все было вот так. Здесь тогда стало сильно переусердствование с этим. Ладник, ну, в от чужого какого-то взгляда, я бы сказала, немножко тоже может все-таки проигрываться, потому что дьявол у нас перед Ирафантом, Ирафан такой классный, а дьявол такой искушающий. Я бы не сказала, что искушающая дама. Здесь, так как женщина у нас, соответственно, пробивная, знает, но ну, может все равно от какого-то чужого влияния, чужого момента, ну, как-то зависимо быть от чужого взгляда, от ситуации, от того, что можно, от того, что нельзя. То есть человек -то пробивной, да, но вот в зависимости от того, что скажут люди, это здесь очень сильно может все равно проигрываться. Потому что вот идти как-то, я бы не сказала, что она идет не по правилам. Я бы здесь сказала, что... Да, но все равно... Да, вот здесь зависимость от каких-то идеалов для себя, либо зависимо от идеалов как общества, и именно зависимость от того, что он может как это по внешке также проигрываться по девятке может также и по эмоционалке но они обычно в браке то они до последнего держатся обычно когда в каких-то отношениях то до последнего чтобы не терять лицо что подумать люди но здесь присутствует все равно какой-то такой момент поэтому вот ну немножечко пребывать в каких-то э, не вещах возможно также на себя забивает я думаю, здесь может у девушек присутствовать, если, ну, какие-то больше не на себя, она больше на свои хотелки. То есть забивание, на ей это не надо, я выше этого, тоже может проигрываться. Но здесь как-то чуть-чуть многоватенько именно вот в таком сочетании. Вот так, а если так, а если вот так вот. Вот, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Давайте дальше. Ох, давайте дальше. Так, здравствуйте. Кто загадал на мужчину? Кто он? Плюсы-минусы. О, еще будет конкретно, так понимаю. Давайте, плюсы-минусы. Кто он? Кто он? Плюсы. Кто он? Минусы. С едой чуть связано, видно. Ладенько, что у нас? Я что-то перепутал, как будто. Что самое интересное, десятка мечей как в плюсе, а десятка кубков как в минусе. Это как? Это интересно, что у нас за шикарный тут экземпляр. Ладно, плюсы. А что это? Нововведение, исследователь и тому подобное. Я бы сказала, очень хитрец. Немножко, я бы все равно сказала, хитрец по рыцарю мечей. Но этот человек как бы следит за чем-то новым. У него очень хорошо развита чуйка, что, что нужно, что надо сделать, что именно новенькое, что вот-вот как-то вот именно как будто знает немножечко наперед. И немножко я бы сказала, обострена какое-то ощущение нового нового проекта. Ну, хорошо, я думаю, что просчитывают какие-то проекты, либо бизнес-планы в своей жизни. То есть что-то прощу, прощупывают. Да. Прощупывают очень хорошо. Они очень... Они понимают, они хорошие аналитики. Здесь, здесь определенно хороший аналитический склад ума. Да у -у -у, конечно, у нас Паш Паша и с -с -с страшный суд. Я о чем? То же, то же самое, да. Знают, что нравится и как нравится, вот именно, может, как, это типа, модернизаторы чего-то нового. Вот это всегда вот эти к этим людям, к этим мужчинам. То есть они придумывают какие-то вещи, они придумывают что-то новенькое, пихают какие-то... Ну вот именно организаторы больше как нового идей и тому подобное. То есть у них ну, нос по ветру всегда. Вот. Они, они очень хорошие чу чу чу чуители чу на все интересное поэтому вот программисты аналитически просто я думаю шахматы все здесь на свете то есть вот башка работает просто на на работает голова тут мужчина. Я не говорю, что здесь бессердечный, кстати, ни в коем разе. Здесь, здесь сердечный. Здесь, здесь сердечный, и все это понимающий, принимающий такой у нас экземпляр, все-таки по страшному суду и по да. Может, на публику, но на публику, если разговаривать, то на определенную тему. О, здесь не зазывала. Зазывала на другой. Здесь, наоборот, здесь больше как рассказыватель, но при этом о чем-то. Определенная должна быть тема. Немного, немного сразу, не надо смешивать. Здесь, здесь я бы сказала, что у мужчины все по полочкам Ну, либо как по две, по два, все, по три, все. Ну вот, вот, все, вот, э, Присутствует. <смех> здесь присутствует какой-то педантизм и распорядок больше какого-то дня. То есть здесь, возможно, также придерживается одного норма, там, сна, диеты, что-то типа такого. Вот, хорошая ему голова. Но при этом у меня не... Чувства не, не убраны здесь. Здесь также он чувственный. Вот. Король мечем у нас Ну я же сказала аналитический склад, вопрос на изи Вот и король мечей у нас выпал Что вам, все, <с> Все, давайте так Видит, видит. Хор хорошо видит, кстати Также зрит в корень, как женщина Первый вариант, но это, ну, вот это тоже зрит в корень, кстати, мужчина Но он больше зрит в корень Нежели пробивает корень как там да. <с> Тут у нас зрит Ладненько, давайте. А 10 десятка кубков, это как минус. Пятерка пентаклей. Может, ты чего то я так понимаю, лишен. По жизни, что ли, что здесь? Ага. Ну, могут быть, кстати, какие-то... Пятерка, смерть, колесница. Здесь может, ну не то, что сломано что-то быть, а какие-то препятствия в жизни человека, что ему добиться каких-то результатов что-то не мешает. Здесь могут просто, либо палки, он сам в колеса, здесь не сказано кто. Либо он сам в палки в колеса могут, может сделать какие-то, либо ему. Но здесь... Есть у человека какие-то просто препятствия в жизни, либо физические, либо моральные также. Но я бы сказала, здесь могут проигрываться какие-то психические тоже моменты. Навивание чего-либо, возможно, какие-то страхи тоже могут присутствовать. Мне по так, так, так посмотрела немножко. Вот. А, предрассудки и убеждения. Здесь тоже может, может проигрываться предрассудки и убеждения. Что, допустим, если человек очень сильно, допустим, запрограммировал, что он ничего не получится, у него ничего не получится. На полном серьезе, если человек сам в этом убежден. То есть я, я не говорю, что здесь хороший убеждатель, что ничего не получится Нет, если человек убежден с детства, что у него ничего не выйдет У этого человека не будет ничего вести по жизни и тому подобное Ну типа про, как программа негативная для него, которую ему поставили возможно в детстве Это может проигрываться, но я не думаю во всех случаях Здесь какое-то именно препятствие, как незаконченность чего-то Возможно идеалист, да, да Здесь может так проигрываться, какое-то все идеальное, и во все, во все фантазии там, да. Ну, десятка кубков, я бы не сказала, что семьи нет. Ну, возможно, какой то проблема каких-то семейством, либо, ну, обычно десятка кубков, либо с эмоциями как-то проблем. Возможно, кто-то недолюбленный человек, также либо очень сильно жестковат. Но вот здесь вот как будто чего-то просто не присутствует в жизни человека. Либо успех в чем-либо, либо где-либо где очень сильно большие провалы. Также могут быть, кстати, изменения в семейном положении, и это очень сильно тяжело для человека. То есть как нет семьи, либо не было, либо разорвалась и тому подобное. Если в таком физическом плане и по классике, то есть какой-то разрыв семейства, тоже может присутствовать. Но какие-то, я бы сказала, рамки, маранки, которые бы ему очень сильно заложили из детства. Но это общее для всех. То есть здесь есть негативка, которая была заложена от семьи. Кем-то из семьи. Здесь не сказано кем и чем, и почему, и с какой целью. Негативки, которые вот из семьи у него могут идти. Ну, то есть там... Мама говорила, допустим, что вот ты разобьешься, ты разобьешься, ты разобьешься. Он разбивается постоянно. И я бы здесь сказала, ну, больше, наверное, глобально, нежели какие-то прям минусы, которые, ну, там. Здесь немножко глобальные минусы. Если человек хорошо развит, то и, в принципе, семья, ну, может тогда сам ставить какие-то блоки. Просто вот не добьюсь, не пессимизм, вот, вот здесь какой-то такой момент. Поэтому вот здесь, ну, здесь печально, если мужчина и вправду как-то вот сложно перестраиваться тогда таким мужчинам, очень, это, возможно, сложно. Тогда мужчина должен очень сильно терпением обзавестись, чтобы добиться высот, вот, и должен сильно поставить цели для себя. Ну, здесь, здесь умеет он добиваться, но вот какая-то дичь, происходящая из семьи, ну, либо семьи не было, либо ужасное какое-то что произошло. Какие-то семейные неустои здесь могут проигрываться. Ну, вот. Ну, все в мужских руках здесь. Вот. Возможно, также пессимизм. Здесь тоже может проигрываться. Я, я бы не сказала, что у всех, но здесь он может присутствовать. Пессимизм по пятерке по смерти. Ну, именно какой-то такой душераздирающий пессимизм. Может, такой внутренний. Mm -hmm. вот. Ну, вот. короче, как так. Все, дорогие мои, давайте дальше. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на желтую, зеленую, как угодно, дам, мадам, мужчину, женщину то она. Плюсы, минусы. Плюсы. Хохотушка. Плюсы. Минусы это дама Что за минусы? Ух, кишки. Закличная моя. Ну давай посмотрим. Плюсы. Плюсы по пажу. Информация. Информация является лучшим плюсом. Подача или разведывание? О, разведчица. Разведчица, разведчица. Разведчица Внимательно, Она внимательная. Очень сильно. Здесь может усечиваться внимательность. Да. Похоже, как на второй вариант. Но здесь больше наблюдательность. Больше выжидательности. Больше каких-то таких скрытых... Как скрытые таланты вот такого шпионажа. Здесь присутствует шпион идеальнейший, идеальнейший, просто, мужчина, если вы с этой женщиной встречаетесь, поверьте, у вас есть фиксирующие ДПС, ой, ДПС, у вас фиксирующие, это, на телефон есть девы, есть, вот, Мрак – это как путь родной. Окей, королева, но с луной, с королем чар. А, психолог очень хороший, да. Здесь тоже как отыгрывается, как в другом варианте. Но тут именно какой-то шпионаж, какое-то переодевание и смена образов. Семерка мечей, рыцарь пентаклей. Здесь вот, вот знаете, какой-то вот именно хамелеон, то есть подстраивание под ситуации, под обстоятельства, то есть здесь вот именно какой-то момент подстраиваться. Но обычно, когда подстраиваться под чего-то, значит была очень большая смена обстановки в каких-то моментах жизни, но обычно, когда такой плюс происходит. Но здесь Ну какие-то Возможно какие-то глобальные Для этого создания у нас были Такие вещи То есть какие-то переустановки Которые вот с ней только случалось Но ни с кем вот Достаточно усидчивый, внимательный человек Хороший, владеет информацией Владеет много информации Возможно она не по годам Здесь, может, также какие-то некие таланты проигрываться: Король Чаш, Королева Пентакли с пажом. То есть какие-то знания. Ну, внимательный, потому что Человек. Прислуно. Я не думаю, что все. Вот, вот здесь, возможно, как, какой-то бесстраший. Я бы сказала, немножко паж мечей. Но здесь как аналити, аналитический склад ума, луна и пажа. Пентакли. Здесь как больше развеивает страхи, развеивает сомнения. Очень много речей говорит. То есть человек, соответственно, то есть, вот какой-то развеиватель всего. Вот. Но я бы не сказала, что что-то боится даже. Ну, в таком сочетании, что особо ничего и не боится. Перебоялась. Перебоялась. Но здесь какой-то, вот, я бы сказала, нервная система, либо какое-то понимание, какие-то психологические устои здесь есть. И они прям нерушимые. И, в принципе, человек за это очень сильно хорошо держится. Человек уверен убежден в своих словах. Это раз. Не переубедите, даже в споры не входите. Это бесполезно. Здесь также вот... Я не скажу, что идеалист, но к идеалу стремится. Почему бы, собственно, нет? Но ну, как будто в бесстрашие какое-то. Отыгрывается именно очень сильная натура. Восприимчиво, но при этом сильно. Вот. Да, просчитывает наперед так же, как и мужчина много-много ходов. То есть здесь женщина, да, хорошо понимает других людей. Очень хорошо. Может успокаивать, может служить как некая поддержка для другого человека. Хороший тыл, очень хороший. Но она по-своему такая, своеобразный тыл, то есть не для всех. По семерке, по шестерке своеобразная. Не всем нравятся такие дамы-мадам. Ну, то есть, вот здесь, возможно, также а, она сама своеобразная, сама не со всеми а, как-то не то, что уладит, а вот находит для себя каких-то определенных людей. То есть, здесь не для, она не для всех играет и тому подобное. Нет, вот определенные как, дружится как с определенными только личностями в своем окружении. Очень разборчивый человек. Если разбирается, только разбирается до конца. До конца. Поэтому давайте дальше. Мир, минусы, пятерка, А ощущение отстраненности, я так понимаю, одиночество, непонимание. Здесь, да, здесь, если женщина влюбилась, и если что-то ушло, это край. Здесь женщина может от этого просто сгорать. Здесь какие-то любовные, полюбовные чувства и ощущения, это могут быть являться большой бедой для человека. То есть, если я говорю, если человек очень сильно влюбится в кого-то и будет отвержена, это очень сильно побьется по, по ней прям сильно. Может, какой-то невера, даже что ее там не любит либо любит. Я бы не сказала некое заблуждение. Самобичевание Может, извиняется часто. Самобичевание здесь тоже может присутствовать. Внутренняя какая-то пустота, ненаполненность тоже может... Присутствовать. Ну как типа девятка жезлов, но девятка жезлов именно изнутри. Но девятка жезлов это как устал. Но именно как будто внутри устал от мира. В какой-то такой момент. Я не говорю, что она не духовно наполнена, не, не в этом плане, но здесь как будто опустошается быстренько, <свят> быстренько опустошается, какой-то как мужчина по другой позиции. Вот здесь все то же самое, но именно вот, вот как-то в сердце все сильно переживает и все сильно за весь мир, за весь мир переживает, <свят> за то, как пройдет вселенная, за то, как пройдут выборы, либо за то, что ее очень сильно волнует. Ладно, если это не волнует человек, в принципе. За то что очень сильно дорого сердцу переживает всеми вот аж до слезок. аж до слез каждо пер... переживательный человек вот пожалуйста если это ваша мама ваша какая-то подруга распереживается да и позвонить ногу много раз принимайте близко к сердцу тоже здесь присутствует очень волнительно возможно за детей либо как за свое положение за свой дом и за своих родных но здесь перебор с волнениями порою. Просто как перебор. Именно мир в пятерке пентаклей, восьмерка как перебор всего. Именно вот какого-то негативчика может такое жить. Может как захлестнуть, какой-то апатия и вот диссонанс вот не хочу, не буду. Я говорю, вот то же самое, что с мужчиной там в то вариант. Все, давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал? любовный мая давайте здравствуйте кто у нас загадал а, зеленого желтого как угодно мужчину давайте посмотрим плюсы минусы этого мужчины плюсы минусы мужчины, плюсы мужчины минусы мужчины Чувствительный, понимающий, я бы сказала, очень усидчивый, ощущающий страхи. Человек больше основан на невербальном каком-то общении, то есть он... Ну я бы сказала, что вот, вот это то же самое, чтобы они меня может как-то по эмоциям прочесть, то или иное десятка петакли, король мечей. Вот немножко с фиолетовым я бы сказала очень сильно связан. то есть какой-то аж телепатия, ну какое-то вот понимание того, что произойдет, предвидение тоже может проигрываться. В принципе, если сильно обостренное, я бы сказала именно по королю мечей, не по королю чаш. Королю чаш он, он остро чувствует, а остро воспринимает ситуацию. У нас король мечи обычно на такие моменты. И все равно, тут Виолетов очень сильно много, я на это очень сильно обратила внимание. Также стабильно в своих эмоциях, в своих словах. Он знает, что он говорит. Он понимает, к чему этот говорит. У него, кстати, предрассудки, все вместе есть. Все вместе есть. Может создавать крепкие семьи. Но если это только цель его... Может, какие-то глобальные корпорации, но если только это его цель, то, то есть должна у человека-мужика обычно всегда быть цель. Это обязательно. Ради чего это все делать? Тимпат, телепад присутствует. Может, как-то фэнтезийно как-то с фэнтези может быть очень сильно связан. С фантазийными вещами в своей жизни. Может хранить что-то за пазуху, но если обижен, то да, смотрите, <смех> смотрите, вот. Ну, что бы вы ни сказали, вы от него ничего не утаить, это прям сразу, он очень сильно стабилен в некоторых своих рассуждениях, но иногда бывает мутноват, конечно, но не всегда все говорит, то есть знает, что надо сказать и знает, что вот, вот не особо по обыкновению, но не думаю, что всегда. Он стремится к благости в своей жизни, стремится, если... Тут должна быть как будто цель, и он должен поставить ее для себя, иначе никак, как будто. Здесь какой-то такой у нас мужчина. Ну, здесь у нас прям десятка пентаклей, король мечей, и все, пустая карта. Ну, идеализирует, возможно, очень сильно много. Но очень сам по себе сильный человек. Умею, знаю, практикует для всего и вся. То есть он не боится нового, он не боится нови новинок. Он не боится начинать все заново. Для него это только как-то в радость все пробовать. Все самое интересное на вкус. Окей, аж просто так вылезла. Суд, десятка кубков. Ну, а говорю стремится больше к стабильности, возможно, к стабильной семье в своей жизни. Либо построить меч... построить семью хорошую с кем О, а здесь у нас ну, либо разведен, либо какая-то дичка кафу. Либо предали, либо разведен, либо какая-то дама-мадам, которая очень сильно потрепала ему мозг. Сердце, душу, вытряхло из него все. Есть такие присутствуют дам-мадам дам, мадам в жизни этого человека. это очень сильно сказалось и сделалось его, возможно, вот каким-то отстраненным, и более придирчивым, и более хладнокровным. Девятка, давайте в минусы: девятка жезлов. Пятерка мечей, восьмерка он многое не забывает, он много вот здесь. Я помню, что ты мне что-то сделала. Я помню. Вот здесь может очень сильно много помню. Также здесь мужчина замороча. Но мужчина заморочен. Я не скажу, нытика замороча полная. По восьмерке, по пятерке. Может как-то не то, чтобы ныть, а вот заморачиваться внутри себя. Вот что не так, чу так. И вот что вот как попы об косяк. Вот. Может быть холодным человеком, кстати, может наказывать, очень сильно может наказ, может быть очень сильно, как и требовать от женщины всего на свете, и особо не давать, ну как-то перебор, возможно, вот недобор со стороны как-то к женщинам. возможно должен какой-то некий идеал то есть идеалы и по-другому никак то есть идеализация как как некая такой момент минуса и все да, тут может присутствовать но здесь больше больше как заморочь просто человечка Эгоцентрик дичайший Поэтому, дорогие мои Ну, эгоцентрик считает себя правым Тому подобное Я бы не сказала здесь Ну да, ну да, вот какой-то такой момент Все, я не буду добавлять лишнее Здесь, да Эгоцентризм, я прав Мои мысли самые главные Какой-то такой момент Обиженных губок Здесь вот все вот Все ему, возможно, как и должны ну, вот какой-то такой. Ну, сделать больно тоже может. Если что. Ладненько, дорогие мои. Ну, вот, короче, как-то так. Вот. Вот, вот и все. Поэтому, дорогие э, дамы, мужчины, девы и тому подобное, э, спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо вам за... Ставьте лайки, комментируйте и... Подписывайтесь на канал, я уже да, я уже да. Поэтому, дорогие мои, правда, желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.